Дорогие мастера, рады сообщить, что клуб профессионалов сейчас будет на Дальнем Востоке, в частности в городе Владивостоке. Мы стали представителями. Клуб профессионалов ВЛ, наше название, будет устраивать мастер-классы, выездные. Клуб профессионалов будет в городе Владивостоке показывать замечательные, интересные мастер-классы, проводить конкурсы, выигрышные Будут аппараты для работы перманентного макияжа. Приглашаем вас, радуйтесь, будете теперь со с новыми знаниями, глубокими знаниями, интересными, продвинутыми, так как клуб профессионалов выезжает часто на международные мастер-классы. Преподаватели имеют международный высокий уровень преподавания. Будем готовы, рады делиться с вами опытом ценным, очень ценным. Ура!